Да, задержка на канале была серьезная. Но сейчас я постарался вылезти на съемки. Думаю, уже надо как-то возвращаться. Плюс с канала полностью сняли монетизацию. Якобы за использование авторского права, чужого авторского права. Куча на одну из моих любимых мелодий которую, ну, такая, самая знаменитая на канале после вступительной, а, поступила жалоба. Оказалось, что автор этой мелодии, а, я нашел ее там на ее открытых источниках, и автор этой мелодии оказался а, какой-то там поляк, а, покидал жалобы на мои ролики, где использовалась там порядка, получается, где-то около... У роликов 10, наверное. Все попали под ограничения. И с канала полностью сняли монетизацию. Остался я без, вообще без денег. Без... Остался я вообще без денег за то, что я делаю. Ну, хрен с ним. Я сейчас придется, наверное, поудалять эти ролики с канала, чтоб не вернули монетизацию. И буду думать, что делать дальше. Вот. А пока, друзья, сегодня мы на недельку до второго приехали в Комарова. Будем снимать здесь и веселиться, и с друзьями придется напиться. На самом деле, на берегу Финского залива, от Комарова до Зеленогорска находится очень много старинных дач. Вот, я не знаю, успею, наверное, сегодня не успею все заснять, но самое интересное сегодня вы обязательно увидите. Вот, посетим несколько старинных дач, посмотрим, что от них осталось, что там внутри в них. Это, конечно, не заброшенные деревни, но атмосферы там не меньше на самом деле. Вот, я по фото посмотрел. Вот, также, я думаю, я буду вставлять какую-то историческую справку о них, потому что дачи знаменитые, дачи знаменитых людей, живших в них, которые сейчас находятся в таком запустении. Поэтому, друзья, по традиции наливаем печеньки, готовим чай. Приятного просмотра! Как колбаса. Ну, видно, здесь, скорее всего, обитали лица без определенного места жительства. Сегодня мы на берегу финского залива какой камин и первое место съемки это Комарова на недельку до второго я уеду в Комарово камин шикарный вообще Оба. Какие-то журнальчики старые. Типа погреб, что ли, был какой-то? Не погреб, точнее кладовка. Я даже не знаю, что это могло быть. Причем оттуда входа сюда нету. Как бы отдельная часть идет. Но это была чья-то. И в общем информация о даче, наверное, будет закадровым текстом, потому что я все не запомню. Тут очень много дач, которых я себе пометил снять. Их очень много. И все они вот так вот заброшены. Кто-то хуже, кто-то лучше. Здесь, наверное, детская была. Краска вся просто. что Чуть не видно, что написано. Не толком не собрать. Какая-то сказка, может, сказка. Любимая была сказка ребенка, который здесь жил. Я так понимаю, после того, как это было как дача, как бы все-таки какие здесь камины? Я так понимаю, после того, как это место перестало быть дачей чей-то, здесь жили люди. В том плане, что несколько, по несколько семей Типа коммунальные Или еще что В этом роде Ну, тут печку разбили Охота Крепость и выдержка а вот магазин даже был потом вот, кстати второй этаж есть наверх ага, открывается тоже хорошо посмотрим что на втором этаже лес здесь. Шикарный лес. Комарова это прям вот, по-моему, то место, которое про которое пелась песня на недельку до второго. Куча наскальной живописи. Там, скорее всего здесь просто подростки отдыхали в смысле отдыхали буянили фак зе полисин мысль on the underground fuck the police Печальником конечно состояние, но камины шикарные, надо камины похваткать. Печка, кстати, здесь все стандартные в таком варианте исполнения. Такие круглые. Камины прям уникальные. Хотел еще сказать, смотрите, какие дома здесь, какие-то квадратные, хай-тек, бункеры. Хотел посмотреть местный парк, Комаровский парк. дядя объехал. Когда это, блин, настало время, когда я стал взрослым дядей? Я еще вчера песок ел. А уже взрослый дядя, блин, печальный. Здесь еще есть. Гидкоморки открыты. Я не доверяю местным собакам. был какой-то лагерь детский О, как дом бы просел. шкаф вот вот рухнет он что-то не на меня да еже за и пустые соплях держится 2003 год скорее всего в этом году он еще работал в 2003 а потом взял и закрылся 2008 гильди риэлторов Санкт-Петербурга. Красота. Эта дача принадлежала Николаю Николаевичу Слободзинскому, жившему с 1856 года по 1925 год. Он был инженером путей. В 1906 году э, статский советник, помощник управляющего технического отделения управления железной дороги. Дослужился до должности представителя от МПС э, в Комитете управления железных дорог в чине действующего статского советника. Проживал с женой Анной Георгиевной. Кроме того, из приходской книги Казанской церкви в Териорках известно, что его дочь Нина Николаевна была замужем за Павлом Павловичем Гронским. В 1909 году супруги Гранские крестили в Казанской церкви сына Николая, будущего поэта первой волны иммиграции. В доме была найдена открытка, отправленная в 1907 году Слободзинским из Германии в Санкт-Петербург, где указано, что у него еще была одна дочь Глафира. Какие высоченные просто потолки. Ну да. да, у нас а ключи план. есть, кстати. у нас ключи есть у второго этажа У меня второго этажа, вот да. это херни, у меня на ключе есть да. Хрена, а что тут? Я не знаю, вот смотри, видишь, чем прикол, ну вообще, видишь, не проворачивайся здесь очень давно Ну да Ну вот а Вот он прикол Да, просто в Сюда заходил. Вот здесь сейф стоял, он там в углу, его уже вытащил что? Вон там сверху магнитолом Душа. А, класс Еще раз, Вот, Максон? Че? Вон там Водка Ни хрена себе. Это вообще чё? Перформанс. Цветочки стоят. Мухом поросло. Крутой перформанс. Так, сейчас я... выпуск надеюсь вам понравился не забудьте пожалуйста написать что вам понравилось в комментариях поделиться роликом с друзьями сейчас каналу как никогда нужна именно такой старт потому что был достаточно долгий простой а также попрошу тех, кто ждет, надеется и верит, подписаться на меня на Бусти. Вот, сегодняшние фотки я загружаю туда. Вот, Кое-какие ролики тоже отснятые загружу туда. Вот, надеюсь, вам будет это интересно. Вот. Так что, друзья, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. До скорых встреч. Пока-пока.